Если будет закрыт, вы сможете перейти на ту сторону. Будьте начеку. Не дайте повредить подъемный механизмы шлюза слева и справа. сбежать катастрофы. Противник, внимание! Держи, Когда будете готовы, заберитесь повыше и подайте дымовой сигнал инженеру. Лови аптечку. Вот тебе медпакет. Обеспечьте безопасное продвижение транспорта. Уничтожайте вражеские взрывные устройства. Внимание, Стрелу. Хорошо сработано. Турбинный зал в этом здании. Противно. Внимание! Прикончила штурмовика! Лови Благодарю. систему управления и заблокировали турбины. Если не восстановить их работу, через несколько минут не станет ни дампы, ни нас. Инженер должен вручную исправить датчики турбин. Команда, прикройте его. Ну, за дело. Отдыхай. Вижу стрелка. Я меня могу ответить на этот Есть цель. Держи аптечку! Враг закрепился на позиции. Не подставляйтесь! Держи меня! Бы иде! Я же Применяй магазин! Враг закрепился на позиции. Не подставляйтесь! Мимо поддержка! меня попали! Задание выполнено. Дамба в безопасности. Но операция в только начинается.